Всем мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axel's Games. Мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 4 ремейк. Мы пролетели по острову, нашли Эшли, ввели ингибитор, спасли, у нее снялось симптомы, а у нас симптомы опять появляются. Мы дрались с регенераторами. Блять, это было максимально жестко, сложно тяжело, пока мы не нашли инфракрасный прицел. И все было шикарно. И наконец-то мы с нашей родной любимой Эшли. И посмотрите, у нее сняла симптомы. У нее снялось симптомы. И теперь мы дальше можем двигаться. И теперь она Ой, в своем Краузер оригинальном... Тебе. Пока мог. Да, Уис погиб, конечно. Иди. Краузер, сука. Времени мало. Убьем эту гадость. За так, она опять за мной. Ханиган? Ада. А а, Паразитов можно извлечь в лаборатории. Я почему-то решил, что ты ее знаешь. Где она? Все самое важное находится в их святилище. Оно на вершине горы. Ищи там. Ха, справочник по имени Ада. А, хорошо. Удачи, сочтемся. А она, посмотри, где-то тоже в каком-то месте непонятно находится. О, разводной ключ. Бери! Без разводного ключа вообще ничего не пойдет. Так, пошла 14 глава. Нас всех внезапно посадили под замок. Одного за другим насвоят в среднюю комнату. Я не знаю, что там творится. Только что увели Аннабель. Потом, вероятно, будет моя очередь. Надо что-то придумать, что надо собраться с мыслями. Плаго заставляет людей подчиняться владыке Седлеру. Стоит ему отдать приказ: они будут трудиться до самой смерти, да еще с улыбкой на устах. К сожалению, носитель становится настолько глупым, что не годится для выполнения хоть сколько-нибудь сложных задач. Однако нам удалось увести новый, более совершенный вид плага. Он лишен, лишен изменчивости, зато не ухудшает когнитивные способности носителя. Судя по всему, они намерены внедрить новую разновидность той девушки. Важно, чтобы она сохранила рассудок после процедуры. Все испытания завершены, мы готовимся наладить массовое производство. Проект увенчался успехом. Только вот теперь я в плену. И очень скоро в синей комнате мне внедрят того лучшего паразита. Это больше не Анабель. Она за все время даже ни разу не улыбнулась. Я пишу это только, чтобы сохранить рассудок. Вряд ли кто-то это прочтет. А мы прочли! Кристальная руда А, кристаллическая руда Подожди, это скорее всего торговцу можно будет отдать Патроны винтовки Патроны ПП Патроны для дробовика Можно перезарядиться? Перезаряжайся Так, и пистолет Пистолет перезарядили? ПП, ПП перезарядить Здесь еще что-то в шкафу лежит Окунь! Мой милый окунь. Кар... Да, черный окунь. Так, смотри. Хранилище первого комплекса. Карта содержания. Мы можем пойти... Э, можем пойти... Образец необработанной кристаллической руды. Можем продать вот это все торговцу. Или пока не продавать. Пока, может, не будем продавать. Ну, раз мы спошли Эшли, я предлагаю пойти и сохраниться вообще. Нам же сюда? Нам где-то сюда. А, ага. А, все. А, все, назад уже никак. Ну, пошли. Все, значит, теперь только вперед, только наверх. Эшли, ну, елки-палки. Какие булочки, а? так и так я думаю лучше мы не будем стрелять а вот с пистолета неплохо жалко для Дигла патроны закончились там столько урона с него колоссального а то есть она и мастер перелазания по всяким штучкам непонятным. торгаш задание разбейте синие медальоны на грузовом складе грузовой склад все вижу грузовой склад будет дальше Всё, это нормальная безопасная зона здесь торговец и сеты а можно что-нибудь кроме писетов у меня же кейс на материалы почему у меня одни писеты что здесь есть мы можем конечно пойти на стрельбище у но меня я... Но есть... я не хочу давай сохраним игру или пойдем постреляем. Новые товары. Посмотри. Но нам за стрельбище ничего не дадут, кроме медалек. За которые можно купить улучшения. Я понимаю, если бы там давали деньги или еще что-то. Ну что, торгаш, новые товары. В продаже есть очень редкие вещи. Продать, продать, продать. Славная сделка. Я рад, что тебе нравится. Так, пистолет-пулемет мы продавать не будем так давай-ка отремонтируем с этой вещью. так увеличить силу киллера можно но блин на самом деле на самом деле Если это очень тонкая работа ну, вот так так мы будет лучше в это оружие все что могли Купить что-нибудь могу. Сложить. Давай лечебный спрей. У меня есть вс... что, это все? А, продать. Это я пока продавать не буду. Возможно, что-то появится, что мы могли бы обменять. Ну, можно бархатистый самоцвет взять. Но что, что? Как нам удалось я бы, наверное, карту все. сокровищ взял. Или желтую траву. Любое... Или лазерный прицел. Лазерный прицел? Ой, бля, у меня спреев как-то очень много. Хочу патроны для левельвера сделать. Для револьвера Но пока я их сделать не могу Хорошо, значит пока собираем Опа Плюшечки, карманные ножички Так, давай-ка мы еще раз Сохранимся, мы как раз все улучшения сделали Все купили, приобрели, у нас все есть Все имеется, И теперь мы можем двигаться дальше И дальше кромсать Этих вонючих, вонючих Лас Просто Ч -ч -ч Чепки О, Блэд, пошла жара это, видимо, то место, про которое говорила ада. И сеты, бля, лучше бы порох выпал. Смотри-ка. Тут мне показывает. Я вижу тебя. Одна есть. Я уже слышу, как вы там орете. Подожди, а это где находится? Где-то там. Вот где-то вон там, вон там. А, вон она висит. Вторая пошла. Так, и еще три находятся в том месте. Хорошо, хорошо. Пока все хорошо. Так, мы ничего не забыли, ничего не пропустили. Кохедло, кохедло! Понял, заперто. Я вижу, если. Но здесь стопудово будет босс. Блять, там тупо зона для босса, либо для жесткого замеса. Нет. Кохедло, кохедло. Кохедло, кохедло. Взорвался, дружачек. Да ну какого хера? Ты прикалываешься? Ты прикалываешься или что? Кохедло, кохедло. Это что за провода висят? Подожди, главное не торопиться, чтобы ничего не пропустить. Так, ну я уже вижу там одного. Он Эшель заметил. Ты ч ⁇ блядь, такой мерзкий? На, на. Не вставай. Не вставай. Умница, зая. Так, мы сейчас можем сделать медальончики и еще получить шинельку. А если мы получим шинельку, мы сможем забрать улучшение. Так, главное ничего не пропустить, ничего не пропустить, ничего не пропустить. Где-то должна быть лестница наверх. Так, патроны для дробовика тоже забирай. И улучшение. Здесь что? Еще ящики. Еще ящики это очень хорошо. Еще ящички это очень хорошо. Так, вижу жетончик. А можно я просто вот так его? Хорош. Хорош, хорош, хорош даже, даже патрон один не хотел тратить на этот кусок говна И один находится вот где-то здесь Но я его не вижу Он находится как будто бы прямо за картой. Он где-то тут висит Либо сверху Скорее всего сверху Вон он Целься Шлеп Мне кажется, почему-то я всю толпу на себя сейчас согрел. А как-то надо туда попасть Но мы туда попадем Подожди, смотри, что могу сделать Создать и три травы Хилок хватает Страшно Еще бы, блядь, не было страшно Кохедло, кохедло Кохедло Мухедло На, нахуй О, вертолет пошел. Как тебе такое, мразь? И сюда его. И сюда его. И вот так его. Просто по дырочкам его распихал. Так, патронов для пистолета очень много. Приятно, приятно. Спасибо. Okay. Да, Зая. Спасибо, моя родная. Мне так нравится, как она обо мне заботится, такая, ты цел, ты то, ты это, ты, ты, ты третья, десятая Правда, пришлось гранату потратить Так, эта дверь за, за, заперта, закрыта А, с той стороны тоже закрыта Если с этой стороны заперта, мы поднимаемся на второй этаж Понял Мы поднимаемся на второй этаж Слышите, висит Где-то шатается сокровище Слышу, слышу, слышу Скорее всего где-то тут. Я же слышу его. Эшли. Ага. О, патроны для пистолета, порох. Патроны для пистолета еще. Очень много патронов. Так, соз... нет, осмотреть не надо, создать надо. Вот так, вот. Вот так вот хорошо. Смотри. В будет тро троечка. Я надеюсь, ее опять у меня не украдут. Потому что иначе это будет максимальный зашквар. Где-то тут, я слышу, болтается сокровище. Вон оно. Иди сюда. Бархатистый самоцвет. И что делать? А, откроем дверь. А ну стой. Да. Ну-ка, отошли нахуй. Давай сюда. Назад к хедло давайте прыгайте по очереди мне нужны ресурсы с вас А как тебе такое сукин сын а как тебе такое я так и почему-то и знал что так вот будет именно вот так вот оно и будет потому что ты начинаешь ты вот начинаешь, короче, спасать Эшли. На нее обязательно какая-нибудь кукарача-муча, нача начинает нападать, блядь. Похедло, блядь. О, пошел. Вертолет Керах. Ну он реально как этот, как вентилятор, знаете, который, ну, комнату охлаждает, крутится так. Блядь, издеваешься, еще и паразит выскочил Все? Подожди, подожди, подожди Кохедло, кохедло Твари, а? Какие твари, блядь, вы вот что? Здесь что, можно назад спрыгнуть? Нет, назад нам не надо. Я так понимаю, это тот момент, надо было, наверное, Эшли где-то спрятать. Скорее всего, надо было Эшли где-то спрятать. Стоп, по шкафчикам пошариться. Нет, ничего нету. О, -о, -о, -о, о Канализация, блядь! Канализация! Канализация! В каждом Resident Evil ссаная... Канализация. Блять, за что? Ой, шутка. Конечно, справляется. Куда она денется? Ага. У нее выбора нету. Приходится привыкать. Правильно, дочка. Я надеюсь, канализация ненадолго. Все, вставай. Так, вот это мне что-то вообще как-то не очень нравится. Нужно одновременно, да. Ага. Ничего, мы сможем. Бля, я, это я лох, прошли, прости, Эшли. Так, нужно одновременно. Да, ясно. Нормально. Да. Получилось. Так, Эшли. Жди здесь. залазь да, в да. шкаф. Потому что, мне кажется, сейчас будет просто лютая сранина. Здесь что? Ручная граната. Вы слышите, как кто-то рычит? Блядь, ты прикалываешься? Почему регенератор? Сколько вас еще будет здесь? Ты что, сука? Это Iron Maiden! С этими с колючками, видишь? Любитель, Любитель Трахаться. Обнимашек. Он за меня еще какую-то хрень выпустил. Ты где там, Зая? Ты ведь не ранен? Нет. Ну было. как сказать? Тот рычаг. Ладно. Ну как сказать, но как сказать? Еще раз. Эшли не успела. Я успела. Эшли не успела. Сейчас точно. Хорош. Есть. Ну что, еще одна Iron Maiden. Я не знаю, почему их назвали железной девой, но из них типа как будто коли торчат. Блядь, канализация. Слишком много патронов для винтовки дают. Не нравится мне это. Давай мы еще сделаем на всякий случай. Тихонько, Леон. Тихонечко. Мусоропереработка. Да это канализация, а не мусоропереработка. Тихо. Так, компухтер не работает. Света нет. Конечно, как иначе? Как иначе? Как иначе? Почему должен быть свет? Почему должен быть свет? Света не должно быть. Страдайте. А, подожди. Сейчас, я вроде научилась. Мне нужно, чтобы она подняла, а я перешел. А мост не упадет. А, она держит его. бедная женщина. Вот это ей. Тихо, мыши. Тихо, мыши. Ну что, где? Где? Где? Я уверен, что здесь должен быть еще один, как минимум, регенератор. Или железное дело. Ну, тоже регенератор, просто называется Iron Maiden. Ну, по крайней мере, в первой части назывался... Ну, в первой оригинальной части назывался Iron Maiden. Это что за оригинальная часть? Только ремейк. В теории. Uh, в общем... И там они назывались Iron Maiden У них-то типа такие колышки торчали Типа как железная дева протыкает Выглядело очень эпично Я надеюсь там с Эшли все окей будет Кто там ребенка одного оставил Зеленая Зеленая трава Сука. Эшли. Нет. Даже, блядь, не подходи нахуй. Ч ⁇ за хуйня? О, блядь! Пизда мне, если тоже. Блять, у нее сердце вон оно, во рту, блядь, лежит. Да нет, сука! Пошел нахуй. Как мне выйти к ней? Блядь, вы что, прикалываетесь? Подожди, надо винтовку перезарядить. Сейчас стопудово еще один ублюдок будет. Сто процентов будет, ублюдок. Нет? Ой, подожди-ка, чуть не пропустил. Выглядит симпатичное ожерелье. Все забрал подожди черный окунь ладно хер с ним сокунем эшли конечно ты молодец за ты просто молодец блядь. не засцало не засцало давай карманный нож для охотников так создать нихера не могу создать есть окунь есть окунь можно поесть окуня дальше сокровища по сокровищам можно объединить, что-то можно поставить вот такой, можно поставить еще раз вот такой. Можно было, было конечно идеально два желтеньких поставить. 60 тысяч за ожерелье. Неплохо. Сука пришлось один патрон потратить на этого ублюдка. Да нет, ну ебаные задачки. Ага. Надо, чтобы было вот так. Все! Все! Сюда, родная! Вот это вот одна из самых сложнейших, блядь, вещей. Сиди и собирай. Так, меня вроде бы не ранили, но я почему-то промаю. О, горох x2 Ладно, порох, конечно же Как вы меня запарили просто Так, патроны, материалы, песяты А нет, патроны и песяты, песяты Все, больше ничего не дали Так патронов мало очень Ты выполнил прост. Хорош Уничтожить всех крыс в мусоропереработке. Я по лицу это вижу. Да, я выполнил просьбу, но подожди. Так мне надо было крыс, все-таки убивать. Подожди, если пошли сохранимся, пойдем крыс убьем. Пошли обратно в мусоропереработку. Типа... Так там же не отображался прогресс на крысах. Это какой-то обман получается. Блядь, она курдина яривает здесь. Стой! Да куда она побежала? Попал. Так, и нужна еще одна. Крысу видим? Эшли! За крысой. Оказывается, крыса здесь только одна. И это сама Эшли. Шутка, конечно. Давай-ка мы еще раз посмотрим. Скорее всего, надо было мост поднять, она с той стороны будет. Да? По-моему, она там бегала. Ну, вот тогда двинули. Значит, двинули назад надеюсь я ее найду потому что шинелька мне сейчас очень нужна мы благодаря шинели можем взять какое-нибудь улучшение хорошее так займись этим подними пожалуйста я заодно окуня заберу слышите бегает я слышу крыску Где-то бегает. Или это капает говно. Либо это... А, вот оно. Смотри. Призрачный гонщик погнал. Так, все. Окуня, значит, забирать не будем. Все, Эшли, пошли. Только рядом держись. Так, патроны для пистолета немножко, но есть, броня немножко, но есть. Мы сейчас продадим украшения, которые Значит, собрали. Ты да, друг, я выполняю все твои просьбы, все твои просьбы выполняю. В просьбу. Спасибо. Ты молодец. Шинель 5 Шинель 3 ну, За ей из. Карта сокровищ. Любишь собирать всякий мусор, да, чужак? По мне, кто нашел, тот и хозяин. Все правильно. Так, продать ожерелье. Спасибо. Пожалуйста. Вот это, кстати, хорошо мы торганули. Все обычные услуги, удачи тебе, Регулярный уход и забота. Материалы вот такие нужны. Материалы очень нужны. Размер кейса увеличивает до 9 на тринадцать. Размер кейса до 9, 9, 9 на 13. Чернохвост 300 30 тысяч у меня стоит. Неплохо, да, пистолетик улучшил? Угу. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Давай, скат, мой запас. Друг, мы начинаем чем еще, мак... доброго. Все. Пути. Сохраняйся еще раз. Мы выполнили два задания, дополнительных, очень хороших, которые нам принесли шинельку. За эту шнельку мы взяли карту сокровищ. Я проебал... Изумруд? А как так? Так я много сокровищ проебал. В секционные сокровища пропустил даже. Ну ладно, немного, но как я мог пропустить вот этот изумруд? Ладно, хер с вами. О, мы добрались. Ну, готовься. Леон! Что такое? А, ладно, поймать. Я уже ушел без нее. Спасибо. Готовься. Это, вот эта площадка, это площадка для босс-файта, сто процентов. Это площадка для босс-файта. патроны, револьвер, винтовка, светошумовая граната, да, да, да. Куда ты пошла? Леон, смотри. Можем пробить это стену. Бит. Мы можем как пробить мы стену. стену. Сейчас покажу, за... За... смотри. Есть у меня веселая хлопушка такая. Вот это. <связь> Простите, пожалуйста. Я что-то пропустил? Спасибо. Зачем ты ее с собой тягаешь? Я же просто хотел залезть, посмотреть, что здесь есть. Ну, теперь прыгаем вниз. Ладно, пошли. О, да! Время на тракторе гонять. Кран с шаром. А я не помню этого. Я сейчас. А ты умеешь? Она умеет. Даже я не умею. Эшли, я поражен. Детей в школу кучат. Курсы вождения башенного крана? Я же сказал, я ими займусь. Блять, опять крабсбургер какой-то из него выпал. Вы ч, там вообще ебанутые? Тихо! Ко кохедло! О, я слышу громилу. Пиздюк, ты кого? Блять, кого ты палкой бьешь? Мне плохо. О, громила, громила, громила, громила. Блядь. Отошел нахуй от моей женщины. Мразь. Ага. Дебил? Ты где там? Хорошо. Блядь, что за бред? Отошел от матери. У меня очень мало... Давай. Давай, давай, давай. Давай-давай-давай. Это кто там, блядь, со снайперской винтовкой? А, я понял, дружок, блядь, с грантометом Конька... Затусил, ой, ой, ой. Да ладно, блядь, что за армия? Сосать? Ой, бля, больно. Надо приедь, быстрее. Да не надо его осматривать, ешь его. Сам ты хуядола, блядь. Послез, блять, оттуда. Бежать? Бежать? Если, блять, реально строитель. Пробило, наконец-то. Сука. Можно мне обратно к торговцу? У меня все закончилось. Бля, Эшли, конечно, красава. Просто просто Эшли нереально удивила. Вот, вот это вот, вот это вот, это был просто пипец. Эшли, на башенном кране. Выбивает стену. Ты видел? Классно, ведь? Да. да. у тебя талант. А я обосрался. И патроны закончились. Зато для револьвера нашел патроны. Ладно, я думал, я был уверен, что будет какой-нибудь босс-файт. Но все обошлось малой кровью. Сейчас мы все перезарядим. Так, хорошо. Что у нас еще есть? Это можно сложить. Создать. Патроны для пистолета есть. Для винтовки есть. Для дробовика делать. Ну, такое себе, конечно. Давай пока ничего не будем делать. Пока ничего не будем делать, пока ничего не будем делать. Что мы, мы можем съесть? Мы можем использовать окуня. Вы когда-нибудь использовали окуня, блядь? Я только что использовал окуня. Это звучит омерзительно. О, задание. Убейте беднягу и положите к ним с Устранить серьезную опасность. Инкубационная лаборатория. Вроде мертвец. А, в лаб... так это вот это сейчас будет лаборатория. Инкубационная. Это вот здесь она. Нормально. Все собираем. Все собираем. Прелесть. Все хорошо. Теперь можно... о, -о, -о Теперь можно двигаться назад, вперед, вперед, назад. Отлично. Так, а теперь вопрос. Инкубационная лаборатория. А это не здесь случайно вообще было? Нет, там секционный морозильник, морозильная камера. Инкубационная лаборатория, она тут где-то. Если я не ошибаюсь. Ладно, двинули. Мне бы сохраниться. Было бы хорошо. Потому что мы только что чуть не всрали. Еще и лифт какой-то очень медленный. Подозрительно медленный лифт Но завод у них очень массивный, согласитесь Даже с большего цивильненько Ну так, цивильненько Циви Цивильноватенько Эх, без тирана скучно Вот когда постоянно твою жопу не преследует какая-то мразь <как> Что такое? Когда твою жопу постоянно не преследует какая-то неубиваемая мразь Знаешь, Оно не держит в тонусе Команда! Ты со мной заигрываешь или что? Пожалуй. Да. Может, я однажды тоже стану агентом, как ты? Станешь. Что скажешь? Станешь! Будем вместе защищать Америку от всех угроз. Ну-ну. В любом случае, сначала надо выбраться отсюда. Выберемся, фу. выберемся. Зануда. В смысле, зануда? Поджиняется сексом в лифте. Фу, -т -фу, -т фу Так, прошло быстрое сохранение. Хорошо, что в этой игре есть быстрое сохранение автоматические. И ты такой, о, я сейчас начну играть с начала уровня, потому что я не сохранился Или я прошел много, а сохранения не было, и теперь пиздарулю и седлу. Но нет, но нет, как говорится, все ок Песеты, писеты, почему так много песетов я нахожу, песеты Транспортировка, транспортировка янтаря. Хочу подчеркнуть, что при транспортировке янтаря при подземных. А, из подземных месторождений необходимо соблюдать предельную осторожность. Проявляйте уважение и покорность. Ни в коем случае не смейте тревожить покой святой плоти. Блять, это ж. Ну, это Вы ж в курсе, да, что янтарь это природа матушка, типа. Это он не. Вот про что говорил Луис. Ебать. Это оно. Вы же понимаете, да, что это природа матушка? Это, типа, не люди создали янтарь. Это насекомые такие паразиты которые хранились в январе Бля... вон они видите сидят вот эти паразиты ласпла это наша святая А как ты дышишь в этой маске скоро... этот обретут все. Лас Плагос. А, чё у него способом Здравствуйте, блядь. дети мои. Я Осмунд Седлер. Лас Господа нашего. Да мне похер кто-то. Глупые агнцы. Почему вы отвергаете... А, пока в нас это дерьмо, он же нами управляет. Свое тело. Подчинись, подчинись господа. Какого господа? Если нет. Нет. Нет. нет. Пиздец. Давай, Эшли, борись! Хорош! Патроны за... Леон, я в первый раз рад, что у нас с тобой мало патронов. Боже, прости этих грешников. Мой верный послушник дарует тебе твое наказание. Детя Краузер. Мое. Не нужно бояться. Отдринь свое тело. И освободись от Сейчас будет краузер. Блядь, они опять похитили Эшли. Сколько можно ее спасать, блядь? А, заклинила да ебаный сыр а сыр. вот реально эту Эшли постоянно похищают так где-то здесь есть сокровище да вон вижу кристаллическая руда что-то программе размножения доста а, Досточтимый, Владыка Сэдлер, прошу сообщить вам прекрасную новость. Мы официально приступили к производству улучшенной разновидности лазплагос. Все идет по плану, мы уже скоро достигнем своей нашей заветной цели. Плаго поистине изумительный организм, способен жить в любом позвоночном животном, будь то человек, собака или ворона. Подобных ему паразитов на Земле нет. Улучшенная разновидность впечатляет еще сильнее, ведь она симулируется в организме носителя, не повреждая его головной мозг. Никто не сможет противостоять могуществу Владыки Седлера. Да и кто захочет сопротивляться, познав абсолютную радость, возникшую после утраты свободы и воли? Я живу этому доказательству. Какой же глупый я был раньше. Это вот это, видимо, Аннабель, да? Через несколько дней я завершу вжаление плага во всех старших научных сотрудников, и тогда они тоже, наконец, все поймут. А когда Владыка Седлер осуществит свой план, это поймет весь мир. Аннабель Гарсия Эскудеро, ведущий научный сотрудник. Видите, я догадался даже, что это была Аннабель. Аннабель, Аннабель. Аннабель, ляшка, -бэ Аннабель, Аннабель, куда идти мне теперь? А, -а, -а оно само открывается. Ладно, ладно. Ладерная стоянка. Ой, подожди! Желтая трава. Ты что? Одурил. Нельзя так травка разбрасываться. О, смотри, могу сделать опять три к одному Ну, три в одном, типа Кофе, блядь, Нескафе Леон Бористо Они тут выращивают что-то, или что это? Попался Один есть так, ну у них там лагерь внизу, я вижу. И их там немало. Усиление обороны. Согласно вашему распоряжению, мы приступили к работам на территории острова. Мы установили орудия и другие защитные средства, чтобы отразить любые вторжения извне. Когда мы завершим работу, этот остров превратится в огромную крепость. Это оборонительное сооружение не рассчитано на долгосрочную перспективу, но позволяет продержаться даже завершения нашего плана. После этого мы станем гораздо ближе к нашей главной цели, мировому гососпун. Никто не устоит перед нашей мощью. Джек Краузер. Сука, Краузер, ты просто долбоеб. Ну, конечно же, они услышали, да? Тяжелая граната. Порох. Порох это хорошо. Здесь я больше ничего не могу прочитать. Прочесть. Так, перезаряжай. Дожди. Просто ради интереса. Okay? а ага. работает. Ладно, побаловался и хватит. А что ты схватился за бачок? Возраст уже, что ли, старичок? Все, раз... Таких тут трое было, можно было гранаты не тратить. Ладно. Потратил уже, значит, потратил. А зачем я круг оббегал, если... Там была лестница. Золотый слиток большой. Там была лестница, зачем я круг оббегал? Ладно. Глупый человечишка по имени Данила. Так, еще одна бочка, в которой можно что-то залутать. Песеты и шинелька, шинелька, шинелечка. Это вообще тема. Шинелечка нам очень нужна. Где трагаш мой? Тогда уже сохранение будет. Ну Эшли почти меня убила. Так, 15 патронов для пистолета. Но вот это уже похоже на лагерь Краузера. Жетоны. Досье кого-то. Операция «Хавьер». Даже среди высокопоставленных чиновников США мало кто слышал это название. Информацию об операции не передавали широкой гласки. Ее проверили под грифом секретные тщательно замерили следы», потому что эта операция оказалась пояснение бесчеловечной. Все началось в 2002 году, когда небольшой отряд американских спецназов получил задание тайно проникнуть в один из районов Южной Америки. Бойцы были, должны были расправиться с наркокартелями. На подготовку этой операции ушло несколько лет. И для участия в ней выбрали самых опытных бойцов спецназа. Я не знаю, завершилась операция успехом или провалом, но мной известна судьба тех элитных бойцов. Ока оказывается, в итоге весь отряд погиб, за исключением их командира, майора Краузера. Причем погубили спецназов не картели, а американцы. Эвакуировать отряд папаши в тяжелую ситуацию не составляет большего труда. Для этого хотела бы одного вертолета, но по какой-то причине военные этого не сделали. Они полагают, что решение стало итогом подковерной борьбы за власть среди высших армейских чинов. Другие утверждают, будто приказ отдал лично экс-президент, и поскольку следы надежно замели, мы вряд ли узнаем правду. Но одно я знаю наверняка, власти США допустили гибель этих людей, отважных молодых бойцов, посвятивших себя защите родной страны. Я хочу раскрыть это преступление но не только потому, что Даков мой журналист и долг, но и потому, что чувствую ответственность перед своими согражданами. Примечание один: Этот документ освящен... а, посвящен операции «Харьер». Его автор – американская журналистка. Знаете кто? Клэр Редфилд. Этот материал не будет публикован. С Редфилд уже разобрались. Так Редфилд же живая. Я жду. Но это Леона из РПД. Молоденький еще. Еще молодой совсем. Соплечок. Это что? Порох. Ты хорош Можно не надо? Похищение Эшли Грэм. Кидаем тут городок. Вместе с целью ведем цель, как обычно, до начала второго этапа. В машине должны находиться еще три человека, включая бейкера. Бейкера. Группа Эйбла будет следовать за, нами, за вами в другой машине. Продолжаем следовать обычным маршрутом Оставляем машину под предлогом неполадок с двигателем. Пересаживаем цель в машину группы Эйбла. Машина Эйбла меняет курс. Усмеряем и связываем цель. Помещаем цель в большой контейнер. Группа Бейкера выполняет отвлекающую манеру. Группа Генри проникает в базу данных следствий и выводит из строя сеть. Встречаемся в точке к и переносим груз на корабль. Краузер, ты еблан? Краузер, ты еблан? Скажи мне. Но сейчас будет Краузер. У меня есть револьвери, но... Краузеру будет очень больно. Ему будет очень больно и очень плохо. Лука... Лук... А лайф? Лука лайф там было написано? Здесь что-то было. Сука, здесь что-то было. Бля, друг, ты меня напугал только что ты пипец. Зря, ты меня только что заставил обосраться. Так, остров Сируины следуйте за Эшли. ну пошли. Привет. Ну сейчас будет краузер. Восстановить запас, восстановить запас. менять, продать. Ну, давай продадим. Славная сделка. Месть 6 шинелек. Ну, толк у меня от этих шести. Пока ничего не будем трогать ксандрий трубин изумруд Бархатистый так это тоже можно продать так, так. это однозначно мне улучшить пригодится. держи попробуй. давай сделаем так Такой как ты, сразу сделаем так и сделаем вот так это при... люб... так создать револьвер раз что? Это что там? А, сохраниться можно. Так, 9 плюс 1. Хорошо. Сохранение подъехало. Ну, двинули дальше. Ну что, пошла жара. Победим краузера. Глава закончится. Идеальное поле боя, да, краузер? Поехали. Я ждал тебя, салага. О, ты за девчонку переживаешь, что ли? Хм, это в твоем стиле. Здравый смысл не твой конек. Если ты надеешься, что я отпущу тебя живым, ты еще наивнее, чем я думал. А ты не думал, что тебе, тебе пизда? Тебе ее не спасти. Тебе никого не спасти. Хватит, Храузер. Прислуживая этим безумцам, ты никого не вернешь. Он же да просто хочет отомстить. Отомстить властям? Парни были бы против. Месть. По-двоему я сделал все это ради мести. Разве не этого ты хочешь? Нет. Тогда в я осознал главное. В нашем мире нет ничего важнее, чем абсолютная незамутненная сила. Голосами надо мне ее. Какая музыка, да. а? Но у тебя при этом были долбанные правила. У тебя была честь. А что теперь? Хватит о прошлом. Научим тебя быть мишенью, солдат. Какое, блядь, смешение? Сука со своим вонючим пистолетом-пулеметом. Можешь подраться, хочешь? Учи меня так исчезать Лучше поспеши Мало ли что случится с девчонкой Ух, блять Он что типа на мою сторону стал Как это работает Как это работает Ну и где ты Краузер сука Я не понимаю что с ней так с Краузером он, блядь, ну, начался босс-файт, он ушел. Я понимаю, что это долгий босс-файт и один из самых сложных. Но что-то, блядь, здесь нечисто. Наверное, помнишь тот бой в джунгле, когда мы еле выбрались. Не думай, а действуй. Первое, чему ты меня научил. Тихо. А, так он тоже был в тех джунглях он тут в таких условиях его не победить На нахуй Не ожидал такого кусок говна? Нет, это придется взорвать Я там низко не пройду Слишком низко Вот ты, сука... А чё ты сразу прячешься? Блять, капкан ебучий А как мне эту ловушку разминировать? Ладно, нормально Ох, сука, это было близко Как я пулеметчики не заметил? Как я не заметил пулеметчики? А, наверное, с этой стороны, да? Хорошо, нормально все. Я умею действовать скрытно, помнишь? Нет. Ага, ага. -а -а. Высокоинтеллектуальный разговор, блядь. Так, подожди, куда идти? Тут мины, ловушки, капканы Съебал, нахуй Обожаю! Вот сукин сын, а О, еще живой! Краузер, я же до тебя доберусь сейчас я же, сука, до тебя доберусь Ты у меня сейчас будешь Кровью, блять, харкаться Я не знаю, меня так воодушевляет вообще происходящее Типа, ты такой В таком напряжении максимальном находишься Так, могу травичку создать Красную и зеленую Mm. Ты молодец, Это он стреляет с арбалета? Я перестал слушать таких, как ты Ну чё, уёбок, готов? Краузер Браузер. Да, она срать вообще, блядь. Пошла жара. Ага. А да, сука, ты хорош. Неплохо. Тихо. Тихо. Блять! разочарован. Давай, вторая а фаза. Говорил, Это вторая фаза. Повторять. Нормально, мы пере перевели его во вторую фазу. Разница что за прототип, блядь? Я что, в прототип играю? Бля, ну вот у него и клинок на руке появился Да У меньше уже сражаться нечем, я, блядь, в него все отдал Пора твое Ну и где ты, ублюдок? Совсем чокнулся, Краузер. Иди сюда, блядь. И это твоя сила? Кусок Я говна. А, хорош, Леончик. Я видел твои ножки. Ну, где же ножки? Ну, где же наши ножки? Давай поднимем ножки. Бля, вот это я сейчас в напряжении просто максимальном, просто максимальнейшем, максимальнейшем раз... Так, минус трава Надо перезарядиться, подготовиться. Мы уже почти выбрались. Блять, не уклонился. Я хочу видеть твои мучения. Я хочу видеть, как ты сдохнешь, Краузер После всего говна, что ты сделал людям, блять, ты умрешь. О, да. да да да да да да да да да Вот это он, конечно, конечно, такая вот у него, блядь, ручка выросла Он с этим клинком всегда был жесткий Что в оригинале, что здесь, блядь Я помню в оригинал, в оригинале если на компе играть Там управление, короче, на клавиатуре без мышки Ну что, сейчас с краузером подеремся А, вторая рука Последний урок начнется сейчас но понеслась. Нет. Пора проучить учителя. О, какая самоуверенность. Давай, Салага! Но ну, пошла жара. Да. Я ж нажал уклониться. Я же нажал уклониться, блядь. Я же нажал уклониться. Хорош. Подожди, кусок говна этот, блядь, а не прицел. нету я же нажал уклонение Сука, вот почему я нажимаю уклонение ничего не происходит о хорош хорош блять о, блядь. <паллевые> вот я же нажал уклон... уклониться. Пиздец, он меня распечатал. Я же нажал на уклонение. Краузер руина. Опасно сражаться ср ср ср ср ср ср подальше от обрыва. Красиво здесь выглядит Краузер. БОЛЯТЬ! Здесь что, сука? Um... Да ты заебал, Краузер. Uh... Ага, пососи. Блять. Нет, быстрее! One, two, three. Тихо. Three. Ну я же нажал заблокировать. Three. Хорош. Three. Да ты долбаёк. Тихо. Вот тут ты не прав. Куда не ты ушел? Не тогда, не Я не успел по нему попасть. Какого хера, блять? Ну как, как вот от этого надо было уклоняться? Не уклонения нету, ничего. Вот. Вот, сейчас есть уклонение. Вот как от этого, блядь, уклоняться? Вот как, блядь? Вот как, блядь? Ладно, хорошо, что у меня травы много. Так, патроны для дробовика. А, ну, конечно, конечно, блять. Тихо. Есть. А, у меня ножей нету! У меня ножей нету, блядь! Тихо! Блядь, ну у меня нету ножей! Нет-то, блядь. А ведь ты был хорошим парнем. Получено достижение. Он не убьет его, да? Убьет. Неужели до Краузера дошло? Что, нам теперь дали нож который не сломается Да, хороший бой хороший бой хороший че губы трясутся нож разведчик о нихера себе можно остальные повыбрасывать если честно Так, остался Седлер. Получается. Я представляю, как и Леону, блядь, тяжело после этого. Потому что это был его друг и учитель.